Здравствуйте! Сегодня на нашем канале будет иносиликоновский ASIC т 2 т мощностью 30 Терахэш компании Иносиликон. Настоящий монстр. При 30 Терахэшей он потребляет 2200 Ватт электроэнергии, как заявлено. Приступим к разборке. Ну, здесь довольно-таки интересная особенность подключения блока питания. Такие вот шины видны. Каждая хэш-плата подключается своей парой шин. Также общая тенденция выдерживается, что управление блоком питания, режимами блока питания придется контрольной платы. Разъем питания контрольки. Это разъем управления блоком питания, вентиляторы два, ну и три кэш платы Такая конфигурация. Передняя панель. Вентиляторы довольно качественные. 3 ампера. 3,12 ампера, 12 вольт, шариковых подшипниках. Ну вот, хэш плата очень увесистая, интересная такая конфигурация ребер охлаждения, вот видите, выбрано здесь вот по высоте, видно. Сделано это для того, чтобы обеспечить минимальное сопротивление воздушного потока. Очень интересная конструкция печатной платы. Здесь применен очень тонкий текстолит. Вот он на алюминиевой пластине. То есть по такой конструкции можно обеспечить очень большой теплосъем с платы. Мощные шины питания распаяны и медные шины питания. Сами радиаторы прикручены болтами с пружинным ограничителем усилия режима, то есть чтобы чипы не раздавить. Но радиаторы очень хорошего качества, довольно-таки большой поверхностью эффективный. Видно вот, как они. Встроены. Дополнительное ребрение видно внутри Это Очень большая у них поверхность получается эффективная вот Питание Отдельно закреплен Конструктивно он Так вот выглядит Разберем, посмотрим, что внутри Вот, сам выпрямитель установлен В таком вот Интересном модуле Выходной выпрямитель Довольно-таки эффективное охлаждение у него будет Не забыли Поставить филитовое колечко По плюсовому выходу вот Такие вот тут серьезные Шунты стоят Тоже видно вот. Два трансформатора также имеется стандартная схема корректора мощности, входной фильтр, диодный мост один установлен на своем радиаторе отдельном. То есть силовые ключи, в общем-то, установлены на отдельных радиаторах с очень хорошей поверхностью, эффективной. Вот. Ну и особо, конечно, мне нравится это исполнение вот выходного упрямителя, как все сделано. Так что блок питания зачетный. Все надежно все будет работать большое спасибо обращайтесь в нашу компанию приобретайте оборудование приносите оборудование в сервис всего вам доброго и удачи